Друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим об обстоятельствах смерти и влиянии их на дальнейший путь судьбы. И первое, с чего стоит начать, это сказать, что обстоятельства бывают ну, совершенно разные. То есть у нас бывает смерть естественным способом. То есть когда мы доживаем до старости и мы умираем просто от того, что тело наше износилось. Бывают также и другие виды смерти, такие как случайная смерть, насильственная смерть, аборт. И так далее. На самом деле суть в том, что любая смерть, которая происходит, является все равно выбором души. Не может с нами чего-то произойти, если душе этот опыт не нужен. Если разбирать такое понятие, как естественная смерть, то в самом названии уже таится ответ, что она естественная, что так и должно быть, если вдруг человек доживет до седых волос, до старости и так далее. Гораздо реже можно наблюдать, что человек вроде бы был здоров да, и в один прекрасный момент он просто не проснулся. Ну это наверное вообще самая желаемая смерть, которую можно только пожелать себе и другому человеку, потому что в такой смерти душа покидает тело и нету страданий. Человек заснул и не проснулся. Другие виды смертей могут проходить совершенно по разным сценариям, но суть такая, что они дают больше опыта, чем смерть, которая происходит естественным образом, и это происходит именно потому, что наша душа решила воспользоваться вот таким способом для того, чтобы что-то осознать или включить в себя какой-то опыт, которого она раньше не проходила или забыла или захотела себе напомнить. Опыт, который получает душа через разные варианты смерти, для души бесценен. То есть он дает ей возможность посмотреть на этот процесс совершенно с разных сторон. А мало того, что посмотреть, прожить его и включить в себя как то знание, от которого можно отталкиваться. Но при этом при всем, вот каждый из этих опытов он может накладывать на душу свой отпечаток, который может проявляться в следующих жизнях. Только тогда, когда душа повысит свой уровень осознанности, она осознает, для чего необходим тот или иной вид смерти, как он взаимодействует с телом, получается, душа перестанет иметь какие-то претензии в отношении этого процесса. Если же этого не происходит, то это означает то, что душа еще находится на уровне Повышение осознанности А значит этот процесс ей необходим То есть все то, что с ней случалось Если оно не проработано Если не включился вот этот вот опыт То она идет вновь и вновь За одним и тем же опытом Хотя он может быть не сплошняком То есть он не обязательно, что должен идти Один опыт, потом за ним сразу же Такой же опыт второй, за ним еще Такой же опыт третий Это может быть в мозаичном в -то, режиме То есть вначале прошел один опыт Потом ты пошел, получил какой-то другой опыт опыт захотел, а потом твоя душа для того, чтобы наполнить вот эту ступеньку осознанности, она так или иначе все равно вернется к тому опыту, который был ей не понят. И отталкиваясь от этой информации, можно сказать, что есть души, которые в следующем воплощении они начинают проявляться с точки зрения какого-то страха от того, что было у них в прошлых воплощениях. Но это не обязательно. Зачастую мы не видим даже и не чувствуем то, что было у нас в детстве. И отталкиваясь от информации, которую мы прожили в детстве, формируется жизнь и здесь, и сейчас. Но надо всегда помнить, что вне зависимости от того, было это в прошлой жизни, да, то есть ты умирал в каких-то обстоятельствах, или это было в детстве, но ты все равно не помнишь, и оно вошло эта информация в так называемое подсознание. И его можно проработать, его можно проработать здесь и сейчас, то есть во время жизни, не обязательно дожидаясь, когда умирание произойдет. То есть, другими словами, можно сказать, что все то, что с нами когда-то происходило, будь то это в прошлых жизнях, будь то это в нашей настоящей жизни, это все аккумулируется в опыте души. И этот опыт, он проявляется именно в то состояние, которым ты здесь и сейчас являешься. Но то, что мы здесь сейчас являемся, у нас две программы. То есть рода небесного и рода земного. И именно в объединении происходит нечто третье, которое больше, чем первое и второе. И давайте рассмотрим несколько обстоятельств, которые может происходить душа в момент умирания. Ну, первое обстоятельство, например, это аборт. Многие люди задаются вопросом, аборт он является убийством или не является? Что происходит с душой после того, когда аборт произойдет? Что же происходит с душой мамы, да, которая решается идти на аборт? И так далее. На самом деле, все эти вопросы... Они касаются, опять же, момента того, какая душа находится в маме, какая душа находится в теле того ребенка, который мог родиться. Понимаете, мы все опыты, которые с нами происходят, мы их подтягиваем к себе. То есть, другими словами, если происходит аборт какой-то, то душа, которая входила в тело вот этого ребенка, который может быть абортирован, а он мог быть и не абортированным, она это знала уже про первую вторую возможность. На самом деле, этих возможностей бесконечное количество. И абортированным можно быть по-разному, да, и опять же родиться можно по-разному. Иногда сами условия умирания, они создаются таковыми для того, чтобы именно дать опыт тем, кто тебя окружает, а не, не получить самому. Хотя так или иначе, та душа, которая проходит этот процесс, она в любом случае получает этот опыт. Хотя для нее он может быть неважным или уже известным. Если разбирать вот такие смерти, как аборт, как смерть и условия, когда умирает маленький ребенок, то здесь кажется, что мир несправедлив, а на самом деле здесь все становится с точки зрения необходимости одной и второй души очень даже справедливо и именно так и необходимо в этом варианте событий, если они оказались. Ну, Можно сказать, что обстоятельства смерти маленьких деток мы разобрали. То есть, другими словами, если умирают маленькие детки, это почти 100% для того, чтобы их родители получили такой опыт. Или те люди, которые были в этих условиях, были свидетелем чего-то, получили именно такой опыт. И здесь варианты могут быть абсолютно разными. Как только человек вырастает до возраста, когда он уже начинает что-то осознавать то тот опыт, который вчера был для родителей, для того, кто его окружал, кто о нем заботился, как о маленьком ребенке, теперь становится и его опытом. Но только, естественно, он проживается уже с разных сторон. То есть родители проживают этот опыт со своей стороны, а человек уже, не знаю, там юноша, например, уже со своей стороны. Если мы будем рассматривать такие обстоятельства смерти, когда человек является еще юным, когда он является еще маленьким, но уже осознает, что с ним происходит, или даже взрослым человеком, но еще который мог бы жить и жить, то зачастую это связано с тем, что такая душа, она не хочет умирать в старости, она не хочет умирать в болезнях. И вот здесь как раз-таки это... То, что нам не видно, это то, что мы не знаем, и то, к чему мы не можем прикоснуться, когда мы говорим, например, что это произошло с нашими родственниками. И нам это кажется несправедливым. Но если бы при жизни вы смогли бы заглянуть в голову той душе, которая решила поступить так или иначе, то для вас стало бы все понятным. То есть, одна душа, она захотела прожить этот опыт для того, чтобы дать этот опыт тем, кто его попросил. Вторая душа захотела прожить этот опыт, потому что э, ей в этой жизни необходимо было получить вот небольшой опыт, а дальше ей неинтересно. Поэтому она решила дойти до этого опыта, а дальше прервать жизнь. Третья душа, она могла э, захотеть просто не э, проживать до старости. И все эти перечисленные варианты, они в любом случае являются тем желаемым, которое выбрала сама душа. И еще мы говорим, что обстоятельства смерти, они влияют на то, что будет происходить с душой после умирания. Но точно так же вот эти обстоятельства смерти, они влияют и на то, что вшивается в программу тела. То есть, скажем так, в мире вообще так устроено все, что то, что умирает, да, то есть оно не работает, а то, что выживает, оно начинает работать. Если так происходит, что какой-то человек видит опыт другой души, которая каким-то образом погибла, да, то есть она начинает делать выводы, что оказывается вот такой способ, он не то есть по нему лучше не ходить. Другими словами, если рассматривать обстоятельства, которые могут привести к смерти, то эти обстоятельства они дают опыт и для души, и для тела. Но тут надо только понимать, для кого, какой опыт. Если тело умерло, то той душе, которая была в теле, она естественно получает опыт вот такого умирания и делает свои выводы. И вот это вот знание, оно уже может проявляться в следующих жизнях как с большей осторожностью. То есть уже душа перед выбором тела, она начинает выбирать такое тело, которое легче сможет вот эту осторожность проявлять. И в этом случае повышается шанс того, что в следующей жизни такого не произойдет. Но другими словами, если же в этих обстоятельствах были свидетели, которые увидели эту смерть, то у них может возникнуть страх. И этот страх он будет проявляться уже на уровне их потомства. Потому что когда потомство новое рождается, оно включает программу наших предков. И если так получится, что у одного и того же родителя рождается один смелый ребенок, а второй, например, очень трусливый ребенок, да, то в зависимости от того, в какой мир он приходит, одни или вторые характеристики они могут быть или очень хорошо проталкивать его с точки зрения выживания, или наоборот стремиться к тому, что этот, это тело оно, ну, стремится умереть. И так как наш мир дуален, то ничто не есть ни хорошо, ни плохо. Тут все зависит от того мира, в который попадает один или второй ребенок. Если ребенок смелый и он рождается в мире, где люди тоже все смелые, то по большому счету ему в этом мире легче будет выжить, чем тому, кто всего боится. И наоборот, если смелый рождается в мире, где надо быть немножечко трусливым, да, то тогда он скорее всего умрет. То, о чем я говорю, легче всего пояснить на примере природы. То есть ну возьмем например птенцов есть птенцы которые но ну, более смелые есть птенцы более которые не смелые и вот проводили эксперимент когда над только что вылупленными птенцами проводится орел орва. и одни начинают сразу вжиматься ну большинство конечно так и в общем-то и производят действия а вторые могут например не бояться так вот те которые не боятся вот этого ореола они повышают свою возможность того что они в маленьком возрасте будут съеденными. Другими словами, понижается возможность вот этому смелому птенцу передать свое ДНК, потому что повышается возможность того, что он будет съеденный вот этим орлом. И именно так вносится своеобразный баланс. То есть все адаптируется под те условия, в которые попадает душа, через тело. Ну и соответственно такой опыт он и получает. Знаете, я даже вот сейчас вижу вот собак, например, если сравнивать. Вот я живу в Беларуси и я сейчас живу на Северном Кипре. Здесь собак очень любят, здесь все их кормят, они все добрые, да? Ну, с большего, конечно, есть исключение. Но, тем не менее, и взять например наших собак. У нас собаки очень пугливые. То есть к ним если машина едет, они тут же убегают. Здесь ты можешь на машине ехать, собака будет сидеть под колесом и она будет не бояться, что ты ее за Давишь. Мало того, она может спокойно выйти на улицу, сесть, да, и даже сидеть, пока ее просто не прогонят. Вот так вот они проявляются, потому что здесь, скажем, мир, в котором они живут, он для них безопасен с точки зрения вот такого действия. Но если бы такие собаки попали в другое место, где никто не будет смотреть, стоит он на дороге, не стоит, они бы поступали совершенно по-другому. По такому же принципу происходит рост осознанности у души. То есть все то, что с ней происходит в одном случае она имеет возможность воспользоваться уже в отношении подобного случая, который будет происходить с ней позже. Если мы чего-то не знаем, то мы стремимся это узнать. И точно так же и душа. То есть все то, что нам может показаться даже, что это не нужно, что это, зачем это происходит, для души является жеванным. Почему? Потому что если вдруг мы не знаем, что такое лежащая грабля у нас в комнате, и будем здесь ходить, то рано или поздно мы на нее наступим. Но если мы хотим понять, а почему же она, палка поднимается, почему же она нас ударяет, да, то мы можем постепенно, постепенно прикоснуться к этому опыту и осознать его, то есть другими словами, получение любого опыта повышает уровень осознанности и делает более безопасным все то, что есть в мире, потому что ты начинаешь осознавать причинно-следственную связь и острые углы, естественно, ты начинаешь обходить. Если мы говорим именно про выбор души и про те обстоятельства, которые она подтягивает к себе, то можно сказать, что в зависимости от необходимого опыта, вот есть два человека. Одной душе необходимо получить тот опыт, когда она кого-то задает, А второй душе необходимо получить опыт, когда его задавит. Да? И в этом случае, получается, две такие души, они подтягиваются друг к другу. Иначе, если бы одному это было нужно, а второму было бы не нужно, то тот, кому это нужно, он нашел бы другую душу, эта бы душа пошла бы своим путем, но на ее место, в другом немножко варианте, произошло бы то же самое событие, потому что мы подтягиваем тех людей те события, которые необходимы просто нам, а значит необходимо, чтобы они случились и если так получается, что у нас отваливается какой-то один вариант и на его место готов ставить второй вариант то мы не знаем на самом деле, вот второй вариант, он лучше или хуже и именно по этой причине, когда с нами что-то происходит и мы негодуем по какому-то э, варианту событий мы на самом деле не знаем было бы это хуже или было бы лучше ну, представьте себе что случилась вторая мировая война да, э, гитлер страх смерти и так далее но и мы не знаем если бы не было второй мировой войны до да, возможно бы э, люди дошли бы до стадии того что изобрели бы атомную бомбу которая в общем-то и появилась после этого события и не не имея такого опыта они бы шахнули сразу и раскроили бы тут вообще все что есть на этой земле понимаете и поэтому если рассматривать вот эти события то можно понять что в принципе вторая мировая война она могла быть вот в этом сравнении как спасительным звеном опираясь на которое мы не совершили вот этот шаг и когда мы уже изобрели атомное оружие что мы начали рассматривать, а что же будет, да, если вдруг мы вот так его проявим. Если говорить о подобном опыте, то здесь Хиросима и Нагасаки самый что ни на есть яркий пример, потому что тогда, когда мы увидели, что американцы сбросили атомное оружие на живых людей, что было? То есть какие последствия вот этого взрыва да, произвели? Все ужаснулись. И естественно сейчас многие задумаются, стоит ли это делать, потому что знают уже, какое последствие за этим, в общем произойдет. Поэтому те обстоятельства смерти, которые нам кажутся жуткими, которые кажутся несправедливыми, после умирания мы видим всю красоту тех событий, которые произошли, мы видим, как они вплетены в другие события, как они связаны со всем тем единым миром, который мы называем в данный момент землей. Но на самом деле таких земель и таких живых планет, их довольно много. У каждого свои нюансы, у каждого свои отличия. Но если мы говорим опыт, который получает душа, знаете, то, что больно, оно является больным везде, то, что радостным, оно является радостным тоже везде. Проявляться оно может быть по-разному, восприниматься может быть по-разному, но если радость есть, то она именно воспринимается везде как радость. Но глубина радости и глубина боли, она точно так же может восприниматься с огромным-огромным диапазоном. И если затрагивать тему насильственной смерти, если затрагивать обстоятельства, в которых это может происходить, то их настолько много. Насколько можно только вообще себе представить. Я думаю, что даже мы себе и представить себе не можем всей глубины. Если касаться радости, то то же самое. Мы не можем даже представить себе, какая радость у нас еще может быть. Потому что мы сейчас, в данный момент времени, не способны осознать все то, что есть в нашем мире. И это только в нашем мире. А этих миров много. Мерности много. Но тем не менее, если мы будем говорить про насильственную смерть, то она дает возможность двум душам получить гораздо больше опыта в этом процессе, потому что мы после умирания становимся на место другой души. И мы проходим не только тот опыт, который случался с нами, но и тот опыт, который мы производили в отношении вот этого человека. И Если мы производили в отношении какой-то души очень много неприятностей, то вот то количество неприятностей, которое мы проводили в отношении ее, мы также будем получать в отношении себя. И это все очень справедливо, это потому что это дает гораздо больший рост для каждой из этих душ и большая осознанность в отношении того как бы ты проявлялся в следующий раз если бы ты находился в этих условиях ну в подобном даже воплощении я уже говорил что любая смерть повышает уровень осознанности но если этой осознанности еще мало и случается какая-то насильственная смерть то душа не осознавая всей совокупности происходящих событий может, ну скажем так, затаить обиду и где-то может проявляться в виде того, что не отпускать какую-то ситуацию. И так как она ее не отпускает, она фокусируется на ней, она показывает миру, что именно это мне и надо. И мир дает возможность проживать эту же ситуацию много-много раз. Но это проживание может происходить именно на том же месте, на той же планете. Иногда в таком случае души не сразу переходят в мир вне воплощения, а немножечко здесь застревают и с одной стороны мы начинаем бояться за такие души особенно если там наши родственники да и вот он был неспокоен и так далее но надо понимать что в любом случае вот в этих обстоятельствах пройдет время и душа рано или поздно задаст вопрос когда она осознает, что можно было бы не обижаться на то, что с ней происходило, такая душа сможет осознать, что все то, что с ней произошло, являлось ее выбором, было ей необходимо и готово было повысить ее уровень осознанности. Но точно так же, как прочтение книги, вы можете прочитать и там ничего не понять, и тогда само прочтение книги вам не даст вообще ничего, кроме как потерянного времени, точно так же и для души она может пройти какой-то опыт, но не воспользоваться. Им. И мало того, этот опыт, который мог дать ей плюс, он дает ей, условно говоря, минус. До момента, пока душа не осознает этот минус и осознает, что здесь минуса-то и нету, что все дуально. И в зависимости от того, как ты посмотришь на эту ситуацию, она проявится тебе во всей красоте или будет вызывать какое-то негодование, злость или обиду. Ну и давайте разберем еще суицид, то есть те обстоятельства, которые вызвали суицид. На самом деле и суицид в тот момент, когда он произошел, являлся выбором души, который мог проявиться именно с точки зрения тела. То есть, когда тело болит, когда тело не может справиться с какой-то задачей, когда она не знает, как это сделать и не чувствует, что это возможно, тогда происходит, получается, вот такое действие. Но и это действие является в данном случае необходимым, так как несет за собой опыт, который дает возможность осознать весь процесс того, что ты выбираешь и что за этим последует. Суицид можно сравнить с мешком, который человек на себя возгружает. То есть, если ты не осознаешь, что ты этот мешок не можешь потянуть, и ты начинаешь его взваливать на свои плечи, то ты не пройдешь весь путь. Ты не сможешь пройти то, что другой, более сильный человек сможет пройти. И так происходило и со мной. У меня есть память о том, как происходил у меня момент суицида. То есть я захотел пройти тот опыт, который мне душа помощник говорила, что тебе будет его очень сложно пройти при твоих характеристиках. Но мне захотелось пройти, потому что мне хотелось повысить свой уровень осознанности. Мне хотелось подняться на новый виток вот этого понимания. И я понимал, что... Вот такое проживание мне даст возможность осознать весь процесс. Суицид можно сравнить с поручнем. Когда у нас поручень находится на определенной высоте, если она находится выше центра тяжести, то ты не упадешь. И, возможно, этот ролик будут смотреть религиозные люди, которые верят в то, что суицид — это великий грех. И последует за этим великое наказание. На самом деле я не хочу ломать ваши стереотипы и так далее, но при этом при всем я поделюсь тем, что есть в моей памяти. С одной стороны, да, если душа имеет возможность этого не сделать, то обязательно надо это не делать, потому что так или иначе тот опыт, за которым пришла душа, и она его не получила, она будет за ним идти в других жизнях. Но с другой стороны, я могу сказать, что ничего страшного с точки зрения души с таким человеком не происходит, если только не брать то негодование, то переживание, которое этот опыт дает родителям, родственникам, друзьям и так далее. С точки зрения души, такая душа, которая прошла момент суицида, она возвращается в мир внеоплощения. Я могу сравнить это, это как ты берешься за голову и говоришь, зачем я это сделал. Потому что ты начинаешь вспоминать свой контракт, свой договор. И если бы ты смог пройти еще немножечко вперед, то... Скорее всего, твоя жизнь могла бы очень качественно навадиться, и то действие, которое для тебя сейчас является, как суицид, единственно живаемым, и ты не видишь других вариантов, пройдя вот этот путь, ты бы смог увидеть, что он был тебе необходим для того, чтобы ты наоборот вырос и смог воспринимать с радостью все то, что происходит в твоей жизни. И самое интересное, что все то, что происходит в твоей жизни, оно вот к этому моменту могло очень-очень качественно навадиться. Ну вот, друзья, и все. Тут на самом деле тема довольно глубокая, и она будет раскрываться в зависимости от ваших вопросов, потому что у каждого есть свои нюансы. И в каждых нюансах есть свое видение, как можно на это посмотреть. Но на самом деле я хочу напомнить, что каждый из нас является единым целым общего мира. И наши действия, то есть наши, наш взгляд, наша осознанность, она проявляет в этом мире, вот там, где вы находитесь, тот или иной вариант событий, который по причинно-следственным связям для других людей начинает проявляться или с точки зрения гармонии, или наоборот с точки зрения какого-то страха, негатива, негодования и так далее. И если мы повышаем свой уровень осознанности, то мы можем осознать и то, что... Меняя себя, мы помогаем людям, которые нас окружают, менять и их окружение, менять их взгляд на мир. И помогая этим самым проживать какие-то сложные моменты в их жизни с большей легкостью. А с этим становится и больше любви, больше поддержки, больше улыбок, которые мы можем видеть уже в отношении нас. Поэтому на этой доброй ноте я хочу завершить этот ролик. Если у вас возникли какие-то вопросы, у вас есть свои какие-то моменты, которые вы хотели бы спросить, и вы находитесь в клубе Азбука Души, то мы в субботу с вами это все проговорим. Если же вы не знаете, как попасть к нам в клуб, то смотрите в описании ролика, есть вся информация. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь, до новых встреч, пока!